Добрый вечер, друзья. Благодарю, что вы собрались, пришли на приглашение. Сегодня я хотела бы поделиться своей историей исцеления, исцеления тела и укрепления духа. Меня зовут Людмила Тисон. Те, кто меня не знает, я преподаватель Международной Академии Естествознания. Мне 46 лет, и сегодня я расскажу историю, которая приключилась со мной несколько лет назад. Это был 2016 год, еще до знакомства с Анатолием Александровичем Некрасовым и его академией. С книгами Анатолия Александровича я была знакома примерно с 2003 года. По ним я просто кардинально изменила свою жизнь. Они были самыми главными на моей полке, на рабочем столе, так сказать. И тем не менее прошло время, я из-за сильных переживаний вдруг поняла, что попала в какую-то неприятную историю. Со мной случилось такое страхи, Непонятные какие-то. В общем, происходило что-то не, непонятное. Врачи говорили, вам нужно к психологу. Я ходила по больнице, почему-то стала бояться, что у меня что-то страшное происходит, болезнь в теле. В результате, через год моих мытарств я попадаю к, к психологу, наркологу. Других у нас специалистов в городе не оказалось. Это маленький город в Сибири. И там мне ставят диагноз а, панические атаки. А, мне прописали антидепрессанты, легкие, самые легкие, потому что сказали, что ну, форма у меня а, все поправима. Поэтому я начала свое лечение. Это была осень 2017 года. А, два месяца я пропила, и да, мне стало легчать начала накапливаться положительная э, динамика. в общем, И э, через полгода весной у меня случается опять такой, ну как по межсезонью, как называют у людей, обострение болезней, в том числе психических расстройств. И когда я снова попадаю к врачу, и выясняется, что мне снова нужно пропить э, э, вот эти таблетки, антидепрессанты, я с удивлением понимаю, что это практически уже на всю жизнь. То есть я не решаю проблему, а просто закапываю ее глубже, но не решаю. И тогда я понимаю, что мне нужно искать какой-то другой выход из этой ситуации, потому что это не решение и облегчение или улучшение качества своей жизни, взаимоотношений с мужем, с близкими, на работе, не улучшается. И теряется надежда, что жизнь свою я смогу когда-нибудь вернуть, как минимум вернуть к прежнему нормальному состоянию. А ведь я всегда была человеком очень позитивным, жизнерадостным, и я умела радоваться жизни. Опять же, благодаря книгам Анатолия Александровича. Поэтому, конечно же, мне очень хотелось непременно вернуть себя хотя бы в исходное состояние радости, радости жизни. И тогда я стала искать варианты. И тогда я начала вспоминать те мечты, которые десят, больше десяти лет лелеяла. Это мечту попасть в Академию Некрасова Анатолия Александровича. И тогда я нашла в интернете, нашла его сайт, там уже много изменилось. Снова начала читать книги. У него на сайте очень много есть электронных книг, которые доступны бесплатно. По крайней мере, начать читать уже можно. Так я потихоньку ознакомилась с графиком его событий. И попадаю к нему на вебинар по как раз здоровью, где мне Анатолий Александрович рекомендует идти сразу на курс гармоничное развитие личности. Это самый базовый курс. Там, конечно же, я очень много выстраиваю все свои сферы жизни, выстраиваю, понимаю, где, какие у меня были ошибки, где была нечестность. Это очень емкий курс, очень очень переворачивает просто с головы на ногу, как, как говорится, Бог прописал <свят> человека и все сферы его жизни, так, чтобы это шло уже совсем по другому руслу, по другой стороне жизни, по счастливой. Заканчивая курс и понимаю, конечно же, что процесс исцеления идет как-то медленно и, Тогда я попадаю на курс Генетическое здоровье. Вот на этом курсе я окончательно поняла и ощутила, что панические атаки ушли, что они начинают убывать, и моя жизнь поворачивается уже наконец в русло, по крайней мере минимум того, что с чего я начала, то состояние, которое я потеряла по жизни, жизнерадостность. Но это был минимум. Я обрела гораздо нечто большее. Ну, по порядку. Я значит зашла студентам на этот курс. Это курс работы с иммунитетом человека. То есть работа идет силой мысли, можно так сказать. Потому что, как мастер говорит, как мы думаем, так мы и живем. И это действительно так. Мне понадобилось не один месяц, чтобы понять, что все очень просто. Очень просто. Проще гораздо, чем мы привыкли в обычной жизни думать, в обществе, в системах. Вот. И тогда понадобилось еще не одно не один месяц, чтобы поверить в, собственные, в силу собственной мысли, объединила меня и дала опору э, понимание своего тела и очень, одного очень важного органа в моем теле, о котором я узнала на этом курсе, это тимус, э, вилочковая железа. Э, в древности э, тимус называли точкой счастья человека, по-разному называли. Но для меня вот именно это название «Точка счастья» оказалось определяющим. Так получилось, что на этом курсе я больше исцеляла действительно свою психику, чем тело. Зашла я на курс с задачей оздоровиться, укрепить свой иммунитет. Это то, за что отвечает вилочковая железа в теле человека. Иммунитет для здоровья – это самое главное в теле человека – ну, соответственно, здоровье — это радость. Это радость от ощущения своего тела. И тогда э, на курсе я очень-очень плотно как бы занялась собственным телом и, собственно, собой. Э, на курсе этом рассматривается взаимодействие с родом. То есть э, программа идет исцеление до седьмого колена э, своего рода. То есть это получается 128 человек и 256 человек за твоими плечами, за твоей спиной, которые за тобой стоят, которые уже жили и которые своей жизнью, своим трудом, своей любовью привели к тому, что, ты, что я родилась на этой земле. И я стою на их плечах, на их руках. То есть это такая огромная поддержка. На этом курсе я открыла для себя вот эту силу, мощь. И э, это было просто волшебно удивительно. Когда я нарисовала для себя этот род. он у меня тоже получился такой, знаете, как птица с раскрытыми крылами. И каждого человека прорисовывая, каждого мужчину и каждую женщину своего рода, вот в этих семи коленах, это просто непередаваемые чувства, которые, там такая мощь поднимается, такая энергия, такая поддержка. Вот это для меня послужило, наверное, самой главной опорой в исцелении и в этом курсе. Еще, конечно же, увидела по, в течение курса задачи, которые шли по роду и которые не решались, и из-за которых я получила для себя вот такие проблемы вот, с психикой и с физи физическими болезнями. Они у меня тоже были. У меня ни у кого, что интересно, в роду не было таких болезней, с которыми я зашла на курс «Генетическое здоровье». У меня по женски были проблемы, у меня для э, очень ранней э, как бы, рас, э, расстройства гормональное и э, проблемы э, с грудью. То есть э, у меня были кисты, фиброкистоса в правой груди, если быть точнее, да, дисфункция яичников, то есть полностью. Ни у кого в роду моих женщин, у мамы, по крайней мере, у тетушек этого не было. У всех было все вовремя. Причем же здесь, вы скажете, тогда род и его генетическая предрасположенность, когда у меня, я тоже так э, задумалась, почему тогда у меня такие болезни, которых нет. Оказывается, по семи коленам, которые я исцеляла в процессе вот этого курса, осознавая, Ко мне приходили осознания о том, откуда брались мои болезни, и они, эти зерна болезней, очевидно, были во всем роду, в каждой женщине, наверное, в мужчине моих семи колен. Но они, может быть, были не пробуждены, а на мне так получилось, завязалась вот такая узелком, вот такая задача, которую я начала развязывать. И в какой-то момент я даже ощутила за своей спиной действительно весь род. Почему-то это были взрослые мужчины и женщины, которые стояли, и я как будто оглянулась, это было как в медитации. И они стояли, смотрели на меня и ждали, терпеливо ждали моего позволения, моей позитивной, доброй мысли в их сторону и в сторону своего здоровья. Вроде бы такой глубокий процесс, а насколько все просто, опять же. Я не перестаю восхищаться, удивляться простоте, с которой создан человек, его тело, его иммунитет и послушность тела каждой мысли человека. Это просто удивительно, очень сложно, божественно и так просто в одном. Дорогие друзья, я хотела бы спросить, есть ли участники, которые проходили, может быть, этот курс волшебный, генетическое здоровье. И если есть желание, я хотела бы тоже предложить вам поделиться своими впечатлениями в течение моего рассказа. Нажимайте, пожалуйста, поднимайте руку, я буду видеть и приглашу вас в эфир. Договорились? А вот, а пока никого пока не появилось, я продолжу свой рассказ. Заступила студентам, когда я на этот курс, потому что потом, в прошлом, в этом году, я уже курировала этот курс как куратор. И тоже были очень интересные результаты, и, конечно же, было был само, самоконтроль. Как бы, само Насколько я изменилась, насколько я совсем другая стала. Вот. В качестве студента я обрела действительно связь с родом. Я обрела опору в первую очередь на свой тимус, на вилочковую железу. Я с ним разговаривала, общалась. Я... Верила в то, что он поможет мне справиться со своими страхами, потому что это было очень тяжело, невыносимо. То есть это было... Благодарю, друзья, вы уже подключаетесь, здорово. А сейчас я включу, договорю. И в результате с курса я вышла, у меня... Получается, в декабре 2019 года, в январе 2020 года уже я завершила курс, и в феврале я обследовалась в больнице и оказалось так, что в груди у меня исчезли в правой груди исчезли кисты, то есть проблема на физическом уровне ушла, хотя меня больше волновало вот этот вот психологическое мое состояние. Но это была вообще победа, потому что меня пугало очень. И немножко было неожиданно. Вот, и было, конечно же, приятно и чудесно. Вот. А уже когда куратором э, зашла, не, то увидела, вы знаете, такую же, наверное, проблему, как неверие студентов а в неверие в такую простоту вот тех процессов, которые происходят на этом курсе. не Неверие в собственные силы и в силу собственной мысли. Это очень удивляло, конечно же, потому что я увидела свое, какая я была. И очень хотелось, конечно же, каждого поддержать. И каждый раз хочется говорить, дорогие друзья, любимые, верьте в себя, верьте в простоту и в свою божественность. И вот в этот курс, да, верьте в свой род, верьте в его силу, потому что там открылся на этом курсе такой огромный резерв, такой огромный ресурс энергии, то есть которая дает импульс на всю жизнь. Мало того, она дает импульс на здоровье. Закладываю я через взаимодействие со своим родом программу здоровья не только для себя и для своего рода тоже. То есть те родственники мои, которые живут на сегодня, они вот в свете последних модной болезни, как ее называют, да, ковид, они переболели, но в довольно легкой форме. То есть вот так через свой собственный тимус я уберегла себя от этой болезни, потому что в то время после как раз окончания этого курса началась вот эта пандемия, я как раз успела обследоваться до карантина, и это уберегло меня от этой болезни. Я лишь спустя какое-то время поняла, что... А те три дня, однажды случился у меня такая усталость, я три дня просто пробыла дома, и у меня был такой сильный упадок сил. Я не понимала, от чего я устала, но было такое, это уже начался карантин, вот в 2020 году, если вы помните. И потом, когда через неделю после этого упадка сил я потеряла обоняние, я только тогда поняла, что это был ковид. Вот, и что я его вот в такой легкой, легчайшей форме перенесла, потому что не было ни температуры, не было ничего, я даже не понимала, что вообще-то это ну так, что я заболела. То есть мой иммунитет уже был готов встретить вот эту значит, задачу и пройти через нее легко, принять этот вирус через себя без всяких прививок. Я не делала прививки ни в пандемию в 2020 году, ни в 2022 втором когда нас усиленно пытались заставить это делать. Я категорически отказалась от этого. Вот. И в 2020 году я вот так легко перенесла эту болезнь. И в 2022 году, вот после, как раз это во время кураторства, когда я курировала чат а, генетического здоровья этого курса. А, у меня а, произошла все-таки встреча более серьезной этой болезнью. Я полагаю, с ковидом я имею в виду, но это уже было на фоне того, что а, у моих знакомых люди погибали от этой болезни. У нас в городе у меня подружка за полгода потеряла маму, а потом отца вот это было очень печально потому что я понимала причины но э, не все люди не всегда были к сожалению готовы принять такую информацию насколько все просто, насколько все можно решить э, вот таким вот пониманием осознанием, что дает нам вилочковая железа тимус что дает нам э, взаимоотношения с родом когда, Каждое зерно в каждом поколении, в каждом седьмом, шестом, пятом и так далее колени исцеляется. Этим мы занимаемся на курсе генетическое здоровье. И каждое зерно не обходится без нашего внимания. То есть там настолько глубоко вычищается, оздоравливается информация, о болезнях рода что получается здесь мы так легко переносим какие-то болезни и даже мимо нас и что моя родня тоже перенесла этот ковид очень легко единственная потеря к сожалению у меня лично из этой болезни из-за иммунитета может быть я конечно же повлияла на своего отца отчима дело в том что очень он некровный родственник получается, но это очень близкий для меня человек, мужчина, который воспитал меня как дочь родную, и мне очень жаль, но его мы потеряли, он ушел из жизни из-за ковида, потому что я думаю, что как раз таки, что свой кровный род я очистила тоже через свой Тимус, и их Тимусы тоже включились в укрепление иммунитета в их телах, у мамы, у тетушек, у других родственников, а вот именно, получается, по крови. А вот у отца, к сожалению, у отчима, точнее, у него, к сожалению, это сработало в меньшей степени, мне так кажется. Вот. Но у нас из родственников никто не умер от ковида. Хотя болели многие. Второй момент. Я была спокойна после на прохождение этого курса и после также процесса, который я курировала, я тоже участвовала в этом процессе непосредственно, а, у нас за детей своих и за своих потомков я тоже была спокойна, потому что, опять же, через свой тимус, через закладывание информации о здоровье в течение всего курса я закладываю информацию о здоровье всем моим потомкам, которые придут после меня, это мои дети, мои внуки, правнуки и так далее. Вот так работает вот эта волшебная сила, сила рода, сила иммунитета, благодаря вот этому волшебному органу Тимусу, который мы на этом курсе генетического здоровья активируем. Мы с ним разговариваем, мы с ним начинаем работать, активировать его, и он начинает откликаться, пробуждаться, и начинает восстанавливать иммунную систему организма, тела. Вот. Ну и в результате, конечно же, психическое расстройство улетучилось, как я и будто бы и не помнила, и забыла про него, будто бы и ничего и не было. Понимаете? Вот такой вот мой опыт, удивительный, волшебный, зашла с одним, так сказать, намерением, а получила в бонус еще и вот такой мощный иммунитет. Причем не только на себя, на свое тело, но и на свой, свой род, на своих потомков. Кроме того, на своего партнера. Потому что а, муж мой, он тоже а, взаимодействуя со мной, ну, достаточно близко, вы понимаете, да. А, его Тимус тоже откликается. То есть мой Тимус чувствует своих собратьев, людей, с которыми я общаюсь, не только родственников, но и других людей, вот с кем я встречаюсь, коллеги по работе, друзья, близкие, ну, естественно, родственники. То есть мой муж, он тоже получает толику вот этого внимания к своему Тимусу, взаимодействия с моим Тимусом. И у него тоже улучшается, укрепляется иммунитет, здоровье у него, у его рода и у его потомков, то есть у его детей, внуков. Понимаете, вот так это работает. И, конечно же, я с большой радостью хотела бы пригласить на этот курс всех желающих, потому что просто уникальный и очень мощный курс в общем-то, как и все продукты мои. И сейчас, друзья, мне хотелось бы все-таки дать слово тем, кто проходил и хотел поделиться а, своими впечатлениями от прохождения курса «Генетическое здоровье». Так, сейчас я... Кто-то руку поднимает, дорогие? Пожалуйста. Прошу прощения, я немножко не вижу, кто поднимает руку. Дорогие коллеги. Здравствуйте. О, отлично. Нет, благодарю. Привет, Васу, привет я тоже благодарю за то, что поделилась, я тоже хочу поделиться. Я пошла на курс, потому что у меня в семье есть эм, онкологическое заболевание, и я хотела, чтобы для моих детей и внуков и так далее эта болезнь уже не передавалась. Хочу сказать, что прошлый год меня сделали операции позвоночника, и сказали, что я своя голова не буду, смогу смотреть вправо и влево. Mm -hmm. а, и я не помню, а, где то ну, позже месяцев я уже могу двигать своя голова. Это прямо чудо. Это прямо чудо для меня. А, Просто я поддерживаю контакты с людьми, которые, у которых есть то же самое операции, они не могут. Я могу включить камеру, да? Здесь просто аудиозапись идет только. Дорогая Петя. Ага. Они вот могут. Не... Видно, да. Ну вот, я сейчас могу вот так сделать моя голова. А мне сказали, что так не может. И те, кто, у которых есть такая операция, они не могут. Это прямо отсюда, прямо отсюда. Я всем рекомендую с двух руками, пойдите на это обучение. И то, что вы не ожидаете, у вас будет происходить. Спасибо. Еще посмотрела, что мой отец, он, он очень часто болеет. А сейчас, когда я проходила это обучение, он уже, у ну, не болеет, он здоров. Он где-то два, два раза в месяц у него проблем с горло, а позже мое прохождение курсом, он вообще, он забыл, что у него есть проблемы с горло. Я вообще не ожидала. Я действительно записалась только, чтобы исцелить вот именно тимуса, про который я вообще никогда не слышала. И вот именно это онкологическое заболевание, которое ходит в роду, чтобы я это исцелила. Я получила такой результат, который... Я очень счастлива. Благодарю, Петя. Благодарю, дорогая. Я вам тоже, очень благодарю. Я Хочу представить, это Петя Тодорова, она из Болгарии, это студентка Мае курса ГРЛ, и она очень активная студентка, потому что действительно зашла с серьезными задачами по здоровью, зашла в Мае, и в частности курс генетическое здоровье она тоже проходила, я курировала в это время. И я очень рада слышать о таких потрясающих результатах. Просто супер. Благодарю, что поделилась. Я тоже благодарю. Друзья, кто еще проходил? У кого есть еще желание поделиться своими радостями, результатами? Угу. Дорогие, ну что, пока есть возможность, я буду говорить дальше, делиться своим, рассказывать, внимательно наблюдая. Подключайтесь, пожалуйста, подключайтесь, делитесь или задавайте вопросы, если есть вдруг вопросы ко мне или, к, или по курсу, я с радостью отвечу и сориентирую. Сейчас я... Наблюдаю, наблюдала, когда была а, куратором, наблюдала еще такой момент, а, знаете, как если не неверие в себя, вот еще такое. Верить своим мыслям это одно, а вот еще неверие в себя, как в человека, как в творца, в человека, хозяина своей жизни. У студентов многих возникали вопросы: да что, что я могу, собственно, что я маленький человек, я как бы, ну, как я могу исцелить, целый рот болел там, той или иной болезнью, а я вдруг тут могу, и никто не смог. Вот с этим я тоже часто сталкивалась. К сожалению, у многих людей в обществе заложены такие догмы, что мы люди маленькие, как говорится, все ходим под Богом, и все, так сказать, смертны. Но на самом деле есть очень хорошая программа такая, которую мы тоже на этом курсе прорабатываем, Дело в том, что тело наше есть заложено, об этом говорят многие мастера, в частности, в моем, мы очень изучаем эту тему и вкладываем, закладываем в образ здоровья, в свое и в своих потомков и в рот тему вечной жизни. По крайней мере, на сегодня ученые утверждают, что тело наше способно жить до 250 лет абсолютно спокойно, без болезней без страданий и тому подобное. И все это на сегодня, только на сегодня, в руках самого человека, опять же через силу мысли, но в данном случае через а, уверенность в себе, в том, что мы действительно хозяева своей жизни и своего здоровья, тем более. Это очень хотелось бы утверждать. А, потом а, еще видела такую проблему студентов через этот курс, как незнание о своем роде. Иногда бывают люди, которые вообще о своем роде никто ничего не знает. Мамы, бабушки либо ушли, либо не знают, либо не помнят уже, кто откуда вышел, у кого где корни, где кто жили. Это не является проблемой на самом деле, потому что Сила рода, энергии рода настолько сильны и через тимус, желая оздоровиться, то есть сам тимус, сам организм, тело человека, все в совокупности начинает помогать человеку вспомнить то, что он всегда знал и про свой род, про своих близких и так далее. Нет ничего в забвении, это все достаточно просто желание вспомнить, сделать шаг навстречу своему роду, своему здоровью. И все придет, вся информация придет в нужном количестве и в нужное время. Обязательно придет только делать шаг вперед. Даже если не верится, даже если а, не в себя не верится, ни миру доверия нет, все равно, если бы я в свое время сломалась и сдалась, я со своей этой проблемой, конечно, не выкарабкалась бы без вот этой веры, доверия. Я тоже где-то когда-то не до конца доверяла тому, во что иду. Но давно научилась делать шаг туда, куда указывает мое сердце, где мне откликается. Если я мечтала идти за каким-то мастером определенным, например, как за Некрасовым Анатолием Александровичем, если я верила в то, что он писал в книгах, если от этого у меня внутри загорался огонь, сердечко стучало и откликалось, что да, да, я хочу жить вот так, как он написал, то я делала шаг, несмотря на то, что я там думала, боялась чужого мнения и так далее. Об этом очень многие люди задумываются, и это их тревожит, и зачастую отворачивает, сворачивает, закрывает путь к себе, к оздоровлению, к исцелению себя, своего рода, своих детей. Я очень бы желала, чтобы как можно меньше было сомнений в самом себе, в своем пути к себе. И хотелось бы пожелать, верьте в самих себя, дорогие друзья, те, кто еще где-то сомневается, куда-то пойти, кого-то почитать, кого-то послушать, зайти на какой-то курс. Просто, если очень хочется, делайте шаг. И вы точно об этом никогда не пожалеете. Есть такой юмор в интернете, да, лучше сделать ошибку, чем не сделать и жалеть потом. Но поверьте, ошибка — это не есть плохо или неверный, или негативный опыт. Это все опыт, и он позитивен, потому что это движение. Дорогие, кто хотел бы присоединиться, присоединяйтесь, пожалуйста, поделитесь или задайте вопрос. Подключайтесь, пожалуйста. Сейчас пока я не вижу еще, кто-то заходит или нет. Наблюдаю хотела бы еще поделиться информацией. Так, кто-то есть. Алло. Алло, Елена, вижу вас. Елена, Благодарю... да, здравствуйте. Здравствуйте. А, хотела поделиться, конечно, своим опытом, который я приобрела на этом курсе «Генетическое здоровье». Это ну, потрясающе, конечно, а, научное так сказать, работа от Александрович, которая дает людям такую возможность э, по работе с родом. Глобальных проблем, так сказать, со здоровьем у меня не было, но у меня прошла боль в колене в правом, которая меня мучила уже много лет, почти прошла. Э, меня слышно, да? Да, конечно. Вот, прошла у меня боль в руке. Почти, она уже, я ее почти не чувствую, этой боли, легкое такое. вот И то, что я поработала с родом, я чувствую, чувствую эту поддержку своего рода. И незадолго до прихода на этот курс, я не знаю, это где-то на подсознании, наверное, было, я выспрашивала у своих родителей максимально, мне папы не стало прошлым летом. И все лето я выспрашивала у него про всех родных, про всех близких. Рисовала эту карту своего, своего рода. И вдруг я вот пришла на этот курс. Это потрясающе. Хочу сказать большое спасибо всем, кто вел этот курс. Очень помогали. И сейчас я продолжаю эту работу делать. После этого я пошла еще на курс а, новая зрелость. Как он, да, называется? Может, я неправильно? Да? да? Помогите. Да, да. Да. да. Вот, и тут я тоже решил, в общем-то, у меня был вопрос, и с Натальей мы его обсуждали. она очень мне помогла. И я на этом курсе тоже приняла такое решение, важное для меня, которое нашлось. Вот, поэтому я советую всем следовать своим, как это сказать, вот куда куда ну, вас ждет. Очень... Вот это не зря. Люди приходят и сюда и решают все свои проблемы, потому что когда появляется вопрос, появляются учителя и появляется решение, поэтому это очень важно найти важное для себя решение в жизни и продолжать идти дальше. Большое спасибо огромное, низкий всем поклон. Благодарю, Елена. Очень приятно. Благодарю за ваш опыт и за ваш путь. Благодарю за то, что делитесь. Да. Очень радостно. Я, я вам благодарна всем. Очень благодарна. Спасибо. Отключаюсь. Да, слез. Да, слез благодарна. Благодарю. Действительно, все в наших руках. Действительно все просто. Дорогие, кто еще хотел бы поделиться? Очень радостно слушать. Пожалуйста. Может, вопросы есть у кого? Вы вступайте, пожалуйста, в эфир сразу, да? А я пока... Я сразу вас увижу. А пока хотела бы поделиться информацией. У нас еще есть время, э, свежей информации. Завтра у нас будет продолжение встречи э, э, в это самое, на канале, на этом канале гармоничная личность. Э, э, встреча с удивительной просто женщиной, супер э, позитивной. Я таких редко встречала, но было очень тепло и радостно слушать встречу. Это Людмила Ивановна Мочалова. Это доктор, иглорефлексотерапевт, врач общей практики, фитотерапевт, руководитель Центра восстановления иммунитета в Гурдейжевске. Очень было радостно, приятно услышать и полезно эфир, который был вчера, по-моему. И завтра, 26 мая в 19.00 по Москве, по московскому времени на этом же канале, продолжится встреча Анатолия Александровича и Людмилы Ивановны на тему, как рождаются генетические болезни и как от них избавиться. Будет очень интересно и еще более полезная, интересная информация. Там Регистрация по ссылочке на этом же канале выше. вот И приглашаю всех. Людмил, да, добрый вечер. Я немножечко поправлю. Встреча будет не на канале ⁇ Гармоничная личность ⁇ это будет специально в вебинарной комнате. У нас готовится презентация, поэтому э, в канале будет ссылка после, на, после вашего эфира, и кто хочет, сможет зарегистрироваться и э, уже попасть на этот эфир. Можно будет по ссылке, которая придет на почту. То есть, когда. Э, кто хочет зарегистрироваться, вставляет свою почту, и на почту придет уже приглашение, чтобы подключиться к этой встрече. Поэтому немножко откорректирую. Вот. А так, суверно, да, все, что вы сказали, абсолютно приглашаем всех на продолжение вчерашней беседы. Беседа есть в канале, можно прослушать очень много откликов она собрала, позитивных таких, благодарственных. Поэтому, кто не слышал вчера, можете послушать записи и приходите завтра на продолжение. Благодарю, включаюсь. Благодарю, Светлана, за информацию уточнила. Благодарю. Друзья, присоединяйтесь, чтобы узнать об альтернативных методах исцеления болезней. Я хотела бы еще раз посмотреть, кто может быть... И включается в эфир, чтобы поделиться или задать вопрос. Если есть вопросы, задавайте, может быть, по курсу. По курсу «Генетическое здоровье». А пока... Оксана, я предоставила слово. Оксана, можете говорить. Здорово. Оксаноч, говорите, пожалуйста. Оксана Ермак поднимала руку, я предоставила. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Оксана Ермак. Я тоже заканчивала курс генетическое здоровье. Уже прошло время года полтора, наверное. Вот. Был, было очень интересное проживание. Тоже вот могу поделиться. Вспомнила сейчас. <laughs> нахлынули воспоминания. Вот. Было очень интересно, было такое погружение в рот, которого вообще не было так, такого опыта, да, то есть, ну, как бы, мой род довольно близко, то есть, я знаю, там, у меня бабушка живая, 94 года, тетушки, то есть, мы тут очень часто встречаемся, я очень, как бы... но именно вот погружение такое, ну, я даже не знаю, как сказать, такое ментальное, вот в эту глубину, вот в эти семь колен, которые но которых не знаешь, да, которые для тебя, и было ну, очень необычно, то есть это прям чувствовалось, вот эта сила начала, ну, как бы рода чувствоваться, исцеление зерен тоже происходило, у меня как-то ночью произошло исцеление зерна, я, ну, просто ты не спутаешь ни с чем, болезнь, я уж не буду точно сама даже не могу сказать, но вот однозначно, что происходило, и вот симус активировался, и ощущение полета было, то есть, как будто добавилось силы, да, добавилось здоровье, и, ну, были такие необыкновенные ощущения. Вот, и как будто рот какие-то крылья подарил, да, вот эта работа была, она непростая, вот, она была очень полезная, и действительно, это было там, перед, как еще вот Полтора года назад как раз только вот ковид начинался. В принципе, слава богу, тоже у меня все живо. Вот, и ну, как бы я тоже перенесла. Довольно легко. Ну, поэтому... Но ощущения очень необычные. Говорю, что такого погружения в рот, мне кажется, ну, невозможно вот без, без курса. Ну, просто оно невозможно. Какое-то волшебство. Вот эта схема, которую мы рисовали, да, то есть, я рисовала каждого предка мужчину, женщину. Вот эта благодарность, ну, с, которой, ну, с которой ты работаешь, вот, несомненно. Ну, как скажем, расширяет кругозор, да, и вот это, вот это силу прибавляет. Поэтому тоже очень положительное, замечательное впечатление в курсе. Всех приглашаю, тоже делюсь сегодня с вами. Благодарю. Благодарю, Оксаночка. Очень радостно слышать тебя. Очень приятно. Оксана тоже является преподавателем моей. И, конечно, очень бесценный опыт, который она проходит, тоже отдает своим студентам и на курсе. Так что только радость, только радость и восхищение. Благодарю. Да, я тоже благодарю. У меня есть вопрос. По-моему, это не совсем обычный у нас набор. Да? То есть могут проходить, ну вот я не знаю, ты по-моему, не говорила, я хоть сначала слушаю, что могут проходить этот курс, те, кто проходил его раньше. Да? Можно да, да. пройти. И, может быть, мы <laughs> многие там встретимся и как бы перепроживем на новой волне. Вот. Вот такой да, вопрос, действительно, да? так. Может быть, ты а поработал. Я тоже увидела, что некоторые проходят его, некоторые студенты проходят по несколько раз этот курс. У меня тоже так получилось. Я проходила его, собственно, два раза. Первый раз в качестве студента. И хотелось бы тоже отметить. Вспомнила сейчас, что для меня самым, наверное, сложным тогда оказалось, будучи в таком немножко не очень хорошем состоянии, да, в психическом. Для меня оказалось сложным дарить любовь по спирали любви всем, всем, кого вот я могла только вспомнить. Я на этом задании прям застоприлась, и мне очень с трудом с таким пришлось идти дальше, и все-таки удалось. Я себе за это тоже очень благодарна, потому что дарить любовь перепроживать на любви какие-то не очень приятные, не очень радостные ситуации в жизни в общении с противоположным полом. Это, это очень мощно, это очень достойно человека. И это так потом работает на тебя, на твое счастье, на твое здоровье. Это просто мощь какая-то. Для меня это оказался таким самым главным, наверное, процессом в этом курсе. И потом, уже когда курировала, тоже заметила, сколько людей зашло уже не первый раз. И тоже, когда курировала, проживала этот процесс заново, для себя отмечала свои изменения, свою динамику. И удивилась, на какой легкости я прошла вот это задание, опять же, то есть это как будто перепроверка самой себя была. И еще, друзья, хотела поделиться, я вспомнила, как второй раз, когда курировала, пере, переболела ковидом, приняла эту болезнь, сначала я, у меня в первый день появилась сильная температура, высокая, и я даже на какой-то момент вдруг испугалась, думаю, о боже, у меня такого вообще, ну давно не было, вообще сто лет, не ощущала такой температуры, вот она поднялась выше 30, 30, почти 39, по-моему, была. Вот, и я сразу подключилась в чат к коллегам <с, с большой любовью, благодарностью, друзья. Еще раз вспоминаю этот момент, столько посыпалось разных а, рецептов. Причем вы понимаете, что интересно, при такой большой температуре в первый день я лечилась. Из таблеток пила, только в первый день цитрамон от того, чтобы голова, ну, от головной боли. И все. Вот, и все неделю я лечилась, собственно, как от простуды. Mm -hmm. Телом я почувствовала, какой рецепт мне больше откликался. Прямо тело отклик дало, что это не знаю, а вот это хочу. И знаете, друзья, пролечилась, но ну это просто... вот Я лечилась как простуду народными средствами, горячее питье, постельный режим, то есть никаких таблеток, никакой химии, вот кроме первого дня, я не принимала. И я благополучно выздоровела, правда, в этот раз я не теряла ни обоняния уже, ни, но я думаю, что это был ковид, потому что я и в больницу не обращалась никуда. Я была абсолютно уверена, что со мной будет все в порядке. Вот. Вот такой вот. Опыт, вот такой. я добавлю тогда. Здорово, что вы рассказали о том, что мы приглашаем учеников курсов тех потоков, которые были два года назад. Действительно, мы провели уже оповещение такое, написали письма всем участникам с первого по, по-моему, одиннадцатый поток это точно. Потому что... Покупая курс, да, ты не покупаешь волшебную таблетку, ты должен выполнять э, задания и двигаться в календарном плане, э, как это создано автором. Но у всех разные обстоятельства в жизни, и у кого-то мотивации больше, тут кто-то больше старается, и, соответственно, результаты, они такие и соответствуют э, нашим вложениям. Поэтому… Некоторые ученики они сходят в дистанции и иногда ну, при всем желании не заканчивают курс и когда вот этой весной мы стали работать у нас создалась с преподавателей команда по обновлению курса перезаписаны все медитации на курсе которые используются Анатолием Александровичем они записаны в студии создана Музыкальная подложка прекрасная, просто будет волшебное действие. И переписаны многие материалы на курсе, уроков, все очень-очень улучшено. Мы захотели этим поделиться с теми, кто проходил в первых потоках и у кого не было еще таких вот материалов, что если они... Ну, как бы хотели бы все-таки да, активировать свой тимус. У них есть такая возможность: специальная цена для них, созданы специальные условия, вот, чтобы они все-таки прошли этот процесс. Вот, и надо сказать, что такие люди появились. Я думаю, что еще присоединяться на завтрашнюю встречу наших экспертов, наших мастеров послушают и э, узнают о э, нововведениях, которые на курсе, обязательно присоединятся. Поэтому э, никогда не поздно. <с> да, у нас ученики разных возрастов, и пройти еще раз более качественно, конечно, будет очень эффективно. Поэтому если этот эфир слушают э, бывшие участники, у которых, возможно, не было результатов, или не смогли уделить должное время, то, пожалуйста, пишите, регистрируйтесь, обращайтесь и обязательно приходите на курс. Вот, благодарю. Благодарю, Светлана. Вот вспомнила, действительно, насколько <связываем> по собственному опыту, могу сказать, никогда не поздно продолжить. <связываем> благодарю. <связываем> формат Любовь, наливайка, здравствуй, дорогая, рада тебя слышать. Делись, моя хорошая, делись. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот сегодня говорят о том, что можно второй раз проходить. Я лично проходила два раза генетическое здоровье. Первый раз, когда было экспериментально, в девятнадцатом году Анатолий Александрович проводил эксперимент в Болгарии на сессии «Достоинства». Это было такие ощущения, было такое понимание, что вот, вот волшебство. Волшебство происходило, много изменений получилось, здоровье. Вот. Не буду долго останавливаться на этом. А вот второй раз я проходила полтора года назад. И это был совершенно другой опыт. Это была новая глубина, это было новое достижение, это был такой поток, это было так... Я тогда училась на ГРЛ и параллельно проходила несколько курсов, и потому у меня были огромные результаты. Я уже говорила о них, что 300 на 120 давление гармонизировалось, заболевание кожи прошло. прошло и вот не, не могу сказать, что это было на генетическом здоровье, но все курсы вместе, когда проходишь, такое взаимодействие, такой взлет, Такое ощущение легкости. И за вторым разом Анатолий Александрович сказал: в моей 60 лет он сказал, что у меня тимус работает на 80%. Услышьте, пожалуйста, зрелого возраста люди, что ни в каком возрасте не поздно проходить вот эти уникальные, уникальнейшие курсы. А потом еще уникальнейший опыт. Я год курировала этот курс. Это совершенно другой опыт другие ощущения. Я вместе с студентами росла. Я вместе с студентами наполнялась любовью и радостью. Когда пишут студенты, что ура, у меня сняли диагноз рак, ура, у меня анализы крови прекрасные, ура. Ну вот студенты делятся, и ты чувствуешь, вместе с ним радуешься, ликуешь вот этому осознанию, вот этому пониманию, что жизнь прекрасна, что все гениально и просто. И, и правда говорят, что есть самое больное место, это голова, когда мы включаем, что я уже была, мне уже хватит. Нет, дорогие мои, я многие курсы прохожу в, в академии по два-три по три раза, потому что это новая глубина, это новое состояние счастья. Это все совершенно новое, осознание новое. Такое ощущение, что когда ты идешь на новую глубину, что вот это вот ты вроде бы не слышал, но понимаешь, что в, это, в тебе эта информация была. И ты все это понимаешь, и осознаешь, начинаешь продолжать ходить по радостной и счастливой стороне жизни. Так что, кто уже был, не включайте ум. По своему личному опыту говорю, что надо заходить, можно заходить. И самое, вот знаете, самая большая болезнь у нас лень. И когда мы честно, вот всех, кто проходил этот курс, вспомнит свое прохождение и присутствовал ли в вашей жизни, когда вы в тот раз проходили лень. Честно, вот сами себе скажите, насколько я тогда проходила этот курс? Вот настолько и исцелились. А в следующий раз сегодня осознание другое, вы другие, и вы уже будете, поверьте мне, из моего опыта, будете совершенно по-другому на новую глубину проходить. Благодарю. Благодарю любовь, благодарю за э, твой опыт и бесценный вклад в продукты Академии и э, потому, что Любовь Наливайка, она ваш реабилитолог, у нее огромный опыт работы э, с людьми, с восстановлением. Э, поэтому ваш опыт любонько бесценен. Благодарю еще раз и просто с большой благодарностью и восхищением отношусь к вашему творчеству в моей. Благодарю. Действительно, формат, благодарю. Э, действительно, формат э, постоянно обновляется, в принципе, э, Академия никогда не стоит на одном месте, все обновляется, все развивается, и всегда готовы что-то изменить, э, принять какие-то предложения, э, внести новшество и улучшить. Каждый раз это улучшенный, более улучшенный формат э, курсов. Да, я тоже видела разницу огромную. Я проходила первый седьмой поток, э, вот, и потом сопровождала тринадцатый поток э, курса. Поэтому, да, действительно разница большая. Программа обновилась, гораздо более широкая, глубокая стала. И интереснее, красивее действительно. Было очень приятно еще раз проходить этот курс. Друзья. Людмила, отлично. Людмила, привет, Татьяна да, Качкурова, привет, Танечка, слышно меня хорошо все? Да, отлично слышно. Замечательно. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Кочкурова. Сегодня я тоже являюсь преподавателем Академии естествознания Анатолия Некрасова. А первый раз я проходила курс генетическое здоровье как раз с первым потоком. И тогда я даже подумать не могла, что во мне откроются такие таланты. То есть исцеление Тимуса позволяет не только очистить зерна болезни свои и своего рода, но точно так же открывают еще и новые таланты. Творчество совершенно по-другому раскрывается, и видение мира тоже. Но в первую очередь я хочу рассказать о своем исцелении. Я действительно искала исцеление совершенно другого, потому что медицина как-то не могла мне помочь. А, когда я приходила на прием, на меня смотрели и говорили, надо же, вы это хорошо выглядите. Я спрашивала, вы хотите, чтобы я выглядела так, как написано в эпикризе, а, я пережила два тромба. Да, и Анализы показывали странные вещи. То есть приходишь на диагностику кузист, он говорит очень интересно, варикоза нет, а тромбы есть. Ну mm. и потом я встречалась и в разных других центрах. И когда сердце проверяла, я понимала, что те препараты, которые мне дают, это кроворазжижающие, один из которых находился на четвертом месте в мире по вредности. Мне их приходилось принимать, но при этом физически мне становилось гораздо хуже. Я вдруг начала набирать вес неимоверно. Я не могла дышать, хотя я принимала препарат. Я начала искать исцеление. И попала к Антону Александровичу на поток жизни в Москве-Сити в, в 2019 году. И уже там поняла, что те знания, те навыки, которые он дает, они помогают жить здесь и сейчас в полной энергии, но ведь было желание исцелиться, потому что и препараты принимала, и без ортопедического белья, то есть компрессионные челки, без них я вообще уже не жила, я очень сильно уставала. И, конечно же, тогда уже Антон Александрович сделал анонс, что он готовит курс генетического здоровья, Курс, который будет помогать исцелять заболевание в роту до седьмого колена. Естественно, что это была моя такая глобальная мечта на тот момент, где как только Анатолий Александрович со своей командой провели анонс этого курса, муж мне подарил этот курс. И я зашла. У меня не было такого желания, как у многих, исцелить рот. У меня было желание исцелиться самой. И каково же было мое удивление, что я и рот исцелила. И вот как любовь Наливайка поделилась, что тимус у нее активировался на 80%. У меня тогда как-то так сказали: 75-85%. То есть, видимо, от состояния моего зависело тоже от настроя, настроения. Но самое классное было, что, во-первых, и рот исцелился, все зерна исцелила с первого раза. И вы знаете, из потока первого потока генетического здоровья я вышла абсолютно без медицинских препаратов. Мне было страшно. Куратор у нас тогда была Наталья Харченко. Я ей задала вопрос Наташа, что делать. Я хочу бросить принимать таблетки, но я волнуюсь. Она говорит, слушай себя, слушай себя. Я пошла и купила. У меня закончились Таблетки я пошла, купила упаковку. И по воспоминаниям из прочитанного книги Антона Александровича Смовоскрешение или да, Сомовоскрешение. Там он приводил пример из своего опыта, как он уходил от препаратов. Он брал упаковку и как бы клал ее да, на грудь, там брал в руки и говорил: вот, пожалуйста, организм. Прими то, что необходимо для исцеления. И то, что вызывает побочные эффекты, да, оставь за пределами моего тела. Я вот неделю так ходила. Муж очень волновался. Потому что уже было два тромба. Он очень волновался. И говорил, аккуратно, следи, пожалуйста, за собой, следи за своим самочувствием. Я неделю прикладывала эту упаковочку. Когда нужно было принимать, а потом благополучно забыла. То есть забыла я сначала дома, а потом вообще забыла. В общем, дорогие друзья, я уже два года живу вообще без препаратов, без любых препаратов. Я уже давно без ортопедического белья, без чулок. Летаю, правда, еще в самолете, я в них. Я дышу полной грудью, я счастлива, я молодею, но зрение восстанавливается, потому что. Очень много было побочных эффектов. И вообще вот э, то, что я сегодня в, в Академии Анатолия Александровича, в таком классном пространстве, это тоже результат того курса «Генетическое здоровье». Потому что мой тимус начал совершать чудеса, как в юности, как в детстве, когда фантазия за фантазией, мечта за мечтой, жизнь меняется. Меняется и на физическом уровне, и на эмоциональном. Поэтому, дорогие друзья, и с радостью приглашаю вас на этот курс Генетическое здоровье. Все в ваших руках. Благодарю. Благодарю, Татьяна. Потрясающие результаты. Просто удивительные чудесные. Благодарю за твой опыт. Благодарю, что поделилась. Да я тоже кстати друзья поделюсь вспомнила еще на кураторстве как четко почувствовала свой тимус вы знаете однажды сидела над чатом в телефоне и вы знаете такое чувство поутру как будто я не знаю какие эмоции такие безумно счастливые меня переполнили за кого-то из студентов, там, делились, я читала, что-то писала, и вы знаете, в груди так, знаете, как будто вот он, я его физически первый раз Тимус почувствовала, вот в таком вот сильном, в таком отклике, он как будто, знаете, набрал воздуха и выдохнул, как будто, вот знаете, проснулся, вздохнул, Такое удивительное чувство было, я такое ни разу не ощущала от него. Но он вот как-то на том, что я делилась, тем, что я прожила, и вот эту любовь отдавала, она у меня возрастает, прирастает, а я ее отдаю, отдаю, понимаете? И на этой вот волне Тимус прям так, и прям физически почувствовал удивительное чувство. Мне так стало аж волнительно. И да, действительно, первый раз на седьмом потоке курса у меня выровнялось давлением, но у меня всегда было пониженным. А, под, а на, уже на том первом э, опыте, будучи студентом, я уже поняла, почувствовала, как мое давление. В больнице проверяли, дома проверяли несколько раз, уж неужели, может ошибка, ничего подобного. Я оживала, я оживала физически и морально, и духовно оживала как это сказать сердцем и давление было прям в норме 120 на 70 красивая такая циферка такая вся правильная и думаю вот вот это то чего я достойна потому что я пошла к себе навстречу к своему здоровью я позаботилась о себе отбросила все переживания из-за которых загнала себя в такой как в народе выражается зеленый угол да и Поставила себя на первое место. Потому что я поняла, что если я сейчас себя не выручу, не оздоровлю и не вытяну из, этого, из этой ямы, то я никому не нужна, буду такая здоров... больная, непонятная. И мне тоже в этом состоянии был никто не нужен. Я перестала бояться осуждений, перестала бояться каких-то чужих мнений и просто пошла. И это вот такой, такой благодарностью отк... откликнулось мне мое тело. У нас время еще достаточно, в принципе, друзья. Если кто-то желает поделиться еще или задать вопросы, пожалуйста, делитесь, задавайте. Светлана, есть кто-то еще у нас в эфире? У нас участники все прибавляются, прибавляются. Очень хочется услышать. Еще. Галия, еще. Галия, Камалова поднимала руку, я предоставила. Галия говорит. Галия. Галия, нужно нажать на микрофончик, чтобы он стал зеленым, и тогда можно говорить. Так, меня слышно? Отлично слышно, Галия, здравствуйте, благодарю вас, что присоединились, слышим вас. А, сразу честно признаюсь, я первый раз вот так вот а, говорю, выступаю, я как бы волнуюсь. Хотела поделиться тем, что как я пришла к этому курсу, получается в двадцатом году осенью у меня дочка заболела сахарным диабетом, старшая дочка. Потом через полгода у второй дочери обнаружили рак и у меня у самой в то время очень сильно сердце начало как бы, этот приступ выдавать. И когда вот мы лежали с дочкой в больнице, в онкологии, тогда я понимала, что я иду не туда, то что не просто так мои дети болеют, значит, чему-то я должна научиться, что-то осознать. я хотел... Изначально я хотела взять консультацию у Анатолия Некрасова, так как я давно была знакома с, с его творчеством. Первая книга в 2010 году мне попала в руки «Материнская любовь». И, я, и мне, у меня такое ощущение было, как будто он знает ответ. То есть такое предчувствие было, как будто он направит меня на, на правильный путь. То есть, то есть как будто я не туда свернула. И вот, и когда вот лежала в больнице, вот я наткнулась на вот этот вот курс кинетическое здоровье. Я даже не сомневалась в том, что этот курс поможет мне. Я пошла в этот курс, начала обучаться, развиваться. И у меня дочка химиотерапия, первые два, она очень тяжело перенесла. И вот после курса, когда во время прохождения этого курса она как-то легко вот остальные химиотерапию перенесла и нас как бы домой отпустили. И вот. Но я понимала то, что все как бы к лучшему идет. Все вот эти уроки прошла. С родом отношения тоже наладились. Я даже у бабушки расспросила, там, кто там у нас в роду, там у бабушка своих бабушек помнит, вот так все записала, как бы дерево на самом деле создала. И вот, что я хотела сказать еще: я поначалу думала, что вот с исцелением Тимуса, но ну, я была уверена, что, что исцелится, как бы моя и душа, и сердце, и тело. И детей я смогу исцелить таким образом. И поначалу думала, что как-то повлияет на моего мужа. То есть думала, что он тоже исцелится. Но все сложилось таким образом, что он просто отдалился. То есть как-то, не знаю, как так случилось, сложилось, просто ушел из моей, из моей жизни. Видимо так, он, видимо, пришел в роли учителя только вот что еще хотела сказать уже забыла вот вот этот курс не только исцеление дает но и как сказать личную жизнь тоже как бы налаживается то есть мой муж был очень как говорится, токсичным человеком, у него алкоголизм, заболевание, я все терпела. И получается, вот и дети с разницей полгода заболели. Это, может быть, это знак, я не знаю. Но как-то легко вот расстались. И, и сейчас вот, сейчас реально у меня душа просто поет. Я вот, я просто живу и радуюсь каждым днем. И вот как-то легко вот сейчас все вот сложилось вся ситуация. И с дочкой вот сейчас вот мы обследуемся каждые три месяца. И сейчас, слава богу, прям вот это все хорошо, все как бы к лучшему. Ну вот у меня, конечно, еще остались вот как вопрос, вопросы, не вопросы, как их назвать. Вот у старшей дочери диабет остался. вот я верю то, что его тоже можно исцелить. Пока я еще не знаю, как, но в будущем мне кажется, что это удастся. Благодарю. Да, Галия, благодарю, что поделились. Действительно непростой опыт, но все решаемо и действительно все ответы в нас. И этому мы тоже учимся осознаем и учимся понимать и слышать эти ответы в нас. И на этом курсе особенно. Потому что там действительно очень многое иногда поставлено на, как бы на исцеление, на, на проверку, как говорится, нашей веры в себя, вот скажем так, да? да. Поэтому очень радостно, Галия, благодарю вас и я желаю исцеления вам, полного исцеления вам, вашим дочерям и да, все поправим, все можно исцелить абсолютно, я так, тоже в это верю и и ответы все можно найти в нас и действительно получается что и личная жизнь видите как будто бы легче стала. А не как будто бы а так и есть и еще да, да, да. то еще будет все впереди благодарю вас и, да еще хотела сказать вот после вот этого курса я начала замечать изменения в себе то есть у меня с детства всегда мечта была научиться летать то есть я всегда mm -hmm. вот в детстве представляла как... Я летаю там над городом, над деревней. И вот после этого курса у меня как бы, как это называется, душа начала выходить из тела. Я вот, я вот это все вот вижу, осознаю, Вот я пока еще не умею этим управлять. Но вот, вот такие вот после курса я начала летать, одним словом. Вот как это называется, вот «Выкат из тела». Я даже а, потом как-то посмотрела фильм, это на самом деле это, а, не просто фантазия, а вот реально это есть. И получается, и детская мечта моя сбывается. Как интересно. А вы задавали этот вопрос мастеру? Вы проходили Нет. консультацию у Анатолий Александровича по окончанию курса? Интересно. Нет, Ага, интересно было бы услышать ответ мастера. Хотя, опять же, повторюсь, все ответы в нас действительно удивительные. Да, благодарю. Полета. Я желаю вам полета дальнейшего, более высокого, настолько, насколько вашей душе захочется. Благодарю. Людмила, да. можно добавить? Я хотела... Да. Я вспомнила сейчас, когда Галия говорила, я вспомнила, когда она была в генетическом здоровье, как эти девочки лежали, сколько в нее было силы и терпения, и мудрости, и веры. Галия, вы помните, когда проходило время, у нее не было когда времени подключиться, посмотреть какое-то задание, да. но она потом... Да. Галия, вы помните, этот процесс... Да. когда мы шли тогда Я восхищаюсь вами, вашей мудростью, вашим пением. И сегодня вот рад за ваши результаты. Благодарю вас. Да, вот очень спасибо большое, огромное спасибо, благодарность. Я хочу выразить Любовь на, на Ливайка. Да, вот на самом деле она была моей, моим куратором и вот почему-то вот когда я с ней разговаривала, разговаривала мне всегда хотелось плакать очень сразу слезы наворачивали и времени да на самом деле не было очень такая напряженная обстановка там была, и все-таки как бы легко все прошло вот благодаря вот кураторам и генетическому здоровью все сложилось самым наилучшим образом благодарю всех Галия, дорогая, пусть в следующий раз, когда будут слезы, будут слезы счастья. Пусть только от радости, от счастья. Дорогие мои женщины, какие вы волшебные! Я просто вами восхищаюсь. Благодарю, что вы делитесь. Друзья, кто еще поделится? Просто не терпится, не хочется выходить из эфира. Может быть, правда, вопросы есть у тех, кто думает пойти зайти на курс, поучаствовать. Может, есть вопросы по программе. Я думаю, что программу, наверное, самого курса все-таки будут обсуждать на вебинаре, который состоится завтра, напомню, 26 мая в 19 часов по Москве. В нем будет участвовать мастер Анатолий Александрович Некрасов и Людмила Ивановна Мачалова, это врач. И это самое. Они будут обсуждать тему, как рождаются генетические болезни и как от них избавиться. То есть вот этот процесс, от чего, от чего это получается так, и что с этим делать. Я предоставила слово Санабар Турсунова. Пожалуйста, Санабар, говорите. Нужно нажать на микрофончик, чтобы он стал зеленым. Здравствуйте, добрый вечер. Можно я поблагодарю Любовь Наливайка? И что у меня в душе, я хочу вот высказаться, да, когда она говорит, ее душа и моя душа что-ли близко, как, бывает же, когда э, влюбляешься, и когда она говорит, в моем сердце такая любовь появляется, вот не знаю от чего я ее так сильно полюбила, и сейчас тоже ее слушаю, в моей душе такое чувство появляется. Любовь наливай, я в вас влюблена, что ли? Я влюбилась в вас, в вашу душу. Санабар, потому что вы такая же. Потому что вы такая же с такой огромной любовью в сердце, с таким большим любящим сердцем. Поэтому такое чувство созвучия энергии. Высоких вот энергий. Как радостно, Благодарю, как я вот это хотела сказать. Еще, сейчас, еще я хотела у вас спросить, у, у вас были от псориаза, кто вылечился? Кстати, были, я слышала такие ситуации. Друзья, если есть кто-то в эфире, кто-то делился такими историями, я не могу сказать, с какого потока, но если вдруг есть, включитесь, пожалуйста, Поделитесь от псориаза. Вот. Если есть, откликнитесь, пожалуйста. Я вижу, у нас людей очень много зашло сейчас а, в эфире. Слушателей много. Как раз генетическое здоровье у моего мужа было, а теперь у моего сына псориаз. И вот все mm -hmm. перепробовали. Mm -hmm скажите, Санабара, вы намерены еще раз пройти этот курс, например? Есть я ли еще такое не проходила. Генетическое а, здоровье. Я угу, не проходила. Угу. Ген, генетическое здоровье. Ну тогда я приглашаю вас с радостью, приглашаю поучаствовать, пройти этот путь. Путь к себе, путь к своему здоровью, к своему роду. Поднять, раскрыть эти силы рода мощную очень силу рода. И она пойдет силой на весь ваш род, на ваших близких, на детей, на мужа. Да, оно действительно того стоит. Судя по отзывам участников сегодня, я надеюсь, что вы зайдете и вам угу. откликнется. Ладно. Благодарю вас. Благодарю всех за слова. Вас Всех благодарю. Очень приятно. Дорогие, еще кто-то? Кто-то еще в эфире может выйти? Светлана, есть у нас еще кто-то в эфире? Кто-то поднимает руку с желанием поучаствовать? Здравствуйте. Нет, пока никого нет, не вижу. Ну что ж, друзья, мы уже почти полтора часа в эфире. Поэтому, наверное, если вы не против, давайте еще посмотрим. Кто-то, может быть, все-таки поднимет руку, потому что очень не хочется отпускать такой поток, очень сердечный, душевный. Друзья, пожалуйста, нажимайте, поднимайте руку, нажимайте на кнопочку, задайте вопросы или поделитесь. И мы уже, наверное, будем завершать. Какие вы все милые, хорошие, от всей души. Благодарю еще раз. Моя драгоценная Санабар. Слушайте себя, потому что откликается в вас именно то, что вы самой себе несете. И любовь, наливайка, это очень мудрая, очень мощная женщина, мощная своей любовью. Поверьте, это все как раз и есть в вас. Поэтому она так вам откликается. Благодарю за теплые слова. Очень радостно, очень ценно. До слез, действительно. Иногда до слез. Пусть эти слезы будут у нас у всех, есть. Да, от, от счастья. Благодарю вас. Светлана, есть ли кто-то еще у нас в эфире? Участники прибавляются, прибавляются. Нет, пока Ой. больше никого нет. Пока никого нет. Так. Дорогие, вечер. добрый а, вечер. Добрый вечер. Ольга Лоренс. Оленька. Здравствуйте, дорогая, радуйте. Преподаватель Майе и куратор курса генетическое здоровье. Я просто на пару слов зашла, и, чтобы сказать, выразить благодарность всем, кто проходил курс генетическое здоровье. Я сейчас вижу среди участников столько знакомых лиц, и прям такое тепло идет от сердца к сердцу, наверное, с таким чувством огромной благодарности за этот пройденный путь, которым мы шли вместе, за те прекрасные моменты, которые мы провели вместе, за результаты замечательные, за их старания, которым э, они шли, делились. И за вот это все я очень благодарна каждому из них. И это действительно такой опыт, который словами просто не описать. Это нужно прийти и почувствовать. И вот я каждого благодарю, который сегодня высказал про курс, что-то какие у них результаты были. Мне очень многие все знакомы, потому что я уже 10 потоков курирую. и... Из потока в поток я просто восхищаюсь этими людьми а, и всем, что они добиваются. Они добиваются многого. И знаете, <соспит> некоторые вот идут в такую глубину, а, которая вот чувствуется, что они действительно пришли за результатом. И вот этого дорогого стоит, потому что когда человек идет, а, просто а, вот ему отозвалось, он приходит и где-то в какой-то момент становится немножко где-то тяжело. И вот э, при, приходит состояние какой-то лени или вот не могут перешагнуть через это. И те, кто э, без преподавателя идет без поддержки кураторов, я имею в виду, да, тем немножко сложнее, я бы сказала, потому что у них нет этой поддержки, и они приостанавливаются на каких-то вот таких трудностях, которые не в силах сами перешагнуть. А те, кто идет с куратором, мы, конечно же, всеми, э, всеми возможностями помогаем этим участникам и ведем их дальше, объясняя, разговаривая, пытаясь разобраться в каждом вопросе, который э, приходит на данный момент. И тогда происходит, словно бывает, просто чудо. Раз бывает эта ситуация э, понята, она э, разобрана, ушла, и идет человек дальше. И тогда открывается такое просто э, волшебное вот, э, состояние, которое просто вот идет, человек идет, и просто вот потом такие восхищения и пишут такие результаты, вот это-то-то -то, то -то происходит, а я не ожидала, То-то-то, то то то то дальше. И вот, и то, и вот просто так, такая радость огромная, что... Думаешь, Господи, как же это замечательно, когда человек, поверив в себя, он просто видит вот такой результат, как что-то чудесное, которое вот пришло в его жизнь и стало это в жизни светлая. То, что вот они даже сами иногда не, как сказать, не верят в это, да, а потом, когда это получают, они просто взлетают и, словно у них крылья за спиной вырастают. Вот это дорого стоит. Люблю вас и обнимаю каждого. Благодарю. Благодарю, Оленька. Очень бесценный опыт твой. Действительно, ты уже давно курируешь этот курс. И твоя нежность, твоя безграничная любовь к людям просто крылья за спиной вырастают от этого. Я тоже хочу поблагодарить тебя за твой вклад, твою любовь и за твою целительную силу. Такую волшебную в этом курсе. Действительно, людям, в общем-то, самая большая сложность тоже присоединяюсь к Олиным словам. Самая большая сложность для людей поверить в себя, поверить в свои силы и поверить в то, что все просто на расслабленности. То есть задания, которые даются на курсе, они абсолютно легкие. В принципе, они очень простые и легкие. Но иногда. Сложности чаще всего возникают именно из-за ума. Когда человек пытается умом все проанализировать и осмыслить, это не всегда так, потому что мы не только умом живем. Человек, он еще и душа, он еще и тело физическое, не только ум. И вот эта троица, она должна пребывать в гармонии. Чаще всего у нас ум очень сильно развит, а остальное задавлено. Так сложилось, так мы жили много лет, не одну сотню лет. Поэтому я очень часто сталкиваюсь у студентов вот с такой сложностью. Неужели все это просто? Да, все так просто. Неужели все в моих руках? Да, все в ваших руках, дорогие. Это точно и вы волшебники и вся информация, все ответы в вас и еще хочется сказать, напомнить наверное, что тем, что вы исцеляете себя тем, что вы здоровы и счастливы вы оздоравливаете и осчастливливаете весь мир весь мир вы звучите, потому что совсем по-другому и все это звучит на весь мир я даже больше скажу на, весь, на всю планету на весь космос. Но это уже другая история. Я хочу добавить, можно? Да, Елена. А, да, хочу добавить, что когда на групповой консультации Анатолий Александрович сказал, что у меня исцелены все зерна, ему тимус 75 и почти 80 процентов, это мне 56 лет, то, конечно, состояние космическое, и в процессе работы с родом я этот свой тимус почувствовала вот настолько, что, ну, как будто, не знаю, во мне зажглось какой-то цветок внутри, который вот дала себе знать, что он здесь, что он рядом. Вот, и подача вообще всего этого курса очень легкая, очень доступная, и по времени все можно сделать и найти время для себя, для, для нас, дорогих, для любимых, мне кажется, вполне в доступной форме. А чат, который у нас... С вами такой весь теплый, он очень помогает. И куратор тоже. Большое вам спасибо и низкий поклон. Приглашаю всех на этот курс. Благодарю. Благодарю. Елена. Благодарю. Да, действительно, чат, который идет, создан для поддержки участников этого курса. Участники в чате объединяются все. Там идет в курсе три уровня как бы обучения, точнее, не три уровня, а три а, вида обучения, то есть идет базовый без сопровождения, как говорила Ольга. А есть премиум, который идет с сопровождением, то есть у студента и еще идет куратор, закрепленный который курил преподаватель, который проводит с ним консультации со студентом по достижению определенных заданий времени и в ответить на вопросы. То есть, конечно, идет более глубокая работа, проработка своих задач и заданий. И еще есть VIP, VIP вариант там, где уже идет взаимодействие с мастером – еще больше, как бы шире все прорабатывается. Но для всех этих участников идет общий один чат, в котором мы друг друга поддерживаем. Там ведут кураторы, сопровождают. Там можно задать вопросы, там можно получить ответы и даже тебе помогут самому увидеть, услышать в себе ответ. То есть работа идет в чате, тоже очень мощная. И эту работу делают в основном студенты тем, что они делятся своим опытом и учатся на других примерах, как бы да, видеть себя со стороны, видеть себя в свое зеркало. Мы все друг друга там зеркалим, отражаем. Это тоже такой удивительный процесс. Вот конкретно чаты, вот в любом курсе для меня это просто волшебный, удивительный, просто очень-очень энергоемкий и ресурсный проект. вот Просто когда люди сами из разных областей, сфер работы, из разных городов, из разных стран объединяются вот в этом чате с одной задачей и все это разделяют, и в синергии, во всей этой энергии получается очень-очень мощный энергетический процесс. То есть в одного проходить отдельно от себя, там, не заходя в чат, проходить задание – это одно, это тоже мощно, но это не так мощно, как в, в соединении с чатом. Когда с другими людьми, одной идеей объединенной, одной целью люди идут, мощь очень большая, и такие там процессы происходят мощные, такие осознания, такие очистки, такие выворачивания наизнанку того, что от себя даже самого, от самого себя скрывал, там все это открывается. Люди перешагивают стеснительность, перешагивают. Они сначала думают, ой, какой-то зефирный, какие-то улыбки, ми, ми ми а потом понимается, сердце открывается, что это и есть истина, это откровение, это общение на уровне душ, это такой бесценный дар вот от каждого курса, потому что все они сопровождаются вот такими чатами. И тогда действительно появляется вера и в себя, и в людей, то, с чем я зашла когда-то в свое время на этот курс, на седьмой поток, у меня появилась еще больше укрепилась вера в людей, вера в то, что в мире миром правит любовь. Это для меня было, в общем-то, транспарантом, с которым я вошла в свою жизнь через книги Анатолия Александровича, в основном через его книги. Самым большой, большим транспарантом было это то, что миром правит Любовь. И я очень хотела в это верить. И пришло время, когда я однажды осознала, что я всем сердцем, всем своим телом, всем своим тимусом, сознанием и всеми своими тонкоматериальными телами приняла тот факт, что да, это, это так, миром правит Любовь потому что очень мечтала жить в таком мире и я его получила вот это и есть сила мысли если я хотела вернуть свое счастье свою радость жизни я ее вернула через от неверия пришла в понимание в признание в осознание что так и есть поэтому друзья мечтайте верьте в свои мечты и все это прикладывается к каждому курсу мое. В частности, генетическое здоровье, на котором у меня самые серьезные задачи разрешились. Разрешились. Ну а я уже, пожалуй, буду завершать, если никто не против. У нас уже время. А, час, час 40 минут мы в эфире. Это достаточно много. Я думаю, некоторые уже услышали, что им нужно было, зачем они пришли, они это услышали. И, дорогие друзья, благодарю вас. Благодарю, что пришли. Благодарю, что откликнулись на мою историю. Это одна из немногих историй, которые я вот у себя видела. Но много историй, которые там в мире проходят мимо нас, незамеченные, недолюбленные. Пожалуйста, любите, любите себя, любите друг друга, уважайте. Миром правит Любовь, поэтому приходите, объединяйтесь. А я завершаю. Очень благодарна всем. Очень благодарна Мастеру за все его книги, с которых я начала. Благодарна за Академию, Международную Академию Естествознания. Очень благодарна за каждый его вебинар Анатолию Александровичу Некрасову. Низкий поклон от меня и от всего моего сердца. Благодарна всем преподавателям моим, которые вложили в меня каждую свою толику любви, уверенности. Благодарю себя за то, что я в это пошла. Благодарю, дорогие, всех студентов, всех будущих студентов, я желаю вам всем здоровья, здоровых тимусов. Обнимаю вас своим тимусом. До новых встреч!